Всем привет дорогие друзья, с вами как всегда Белыч, Мы сегодня мы поговорим о 8 гиговой видеокарточке RX 580 в исполнении ROG от фирмы ASUS. Да, я знаю, что я сильно опоздал с этим обзором и только ленивый еще не снял обзор на какую-нибудь 580-ю, но к сожалению летом в пик майнинга найти 580-е карты по приемлемой цене было просто нереально, удалось купить ее только ближе к осени, а ввиду большой загруженности протестировать ее я смог только сейчас. Итак, давайте же расскажу, что в итоге получилось. Сразу говорю, что карту, как и все комплектующие для моих обзоров, я брал в магазине Computer Universe. Ссылка на него, а также код на 5 евро скидки, как и всегда, будут в описании к видео. Карта поставляется вот в такой вот коробке. Внутри вы найдете стандартный комплект поставки, то есть сама карта, диск с ПО и, конечно же, мануал. Asus порадовали, как и обычно, стяжками или пучками для закрепления проводов, хотя честно скажу, что положите, ребята, в комплект переходник с двух 6 разъемов на один 8-пиновый, как это делает, например, Зоток или KFA2, то это было бы куда интереснее и куда приятней. А так не совсем понятно, какие провода предлагает нам скручивать производитель. Все-таки видеокарта это вам не блок питания, здесь не так-то уж много проводов. Сама карта имеет стандартный дизайн, то есть ничем не отличается от других стрикс видеокарточек Asus. А. а вот, например, такая же 1070 Ti. Короче, они просто близнецы и братья. У карты имеется стандартный набор разъемов для подключения дисплея. Система охлаждения у стрикса выглядит достаточно прилично. Это три вертушки, толстый и длинный порядка 30 сантиметров радиатор а в играх температура не поднималась выше 65 градусов. При этом вентиляторы чаще всего работали на 50% своей мощности или 1900 оборотов в минуту. Не скажу, что при этом они были слишком шумными, однако после 2000 уже начинают шуметь, а на 3500, то есть на максимальной скорости, они становятся сроднее моему пылесосу. Тут нужно понимать, что при том, что охлаждение у Асуса очень даже неплохое, но у той же ZOTA KMP, которая, к сожалению, не делает карточки под AMD, охлаждение получше, радиатор побольше, да и вентиляторы более эффективные и менее шумные. Единственное, с чем явно не поспоришь, говоря о Стриксе, так это подсветка. У Стриксов она самая яркая, освещает весь корпус, смотрится просто шикарно, так что если вы ищете красивый вариант исполнения 580 карты в свой корпус, то стоит обратить внимание именно на Стрикс. Ну да ладно, на этом с внешним видом наверное все, мы переходим к тестам. Как вы помните, я не так давно тестил две видеокарточки 1060, одну старенькую Asus Dual, вторую Aorus с новой памятью на 9 гигабит в секунду и с более высоким заводским разгоном. Обе карты были из коробки, то есть ничего в их настройках я не менял. Так вот сегодня мы сравним нашу 580 именно с этими двумя конкурентами от зеленых. Благо тестовый стенд у нас был один и тот же. Характеристики данного стенда вы сейчас видите у себя на экране. Скажу лишь, что тестил я их с восьмиядерным 7820X, разогнанным до 4,5 ГГц. То есть выше уже некуда. То есть здесь процессор нас никак не должен ограничивать. Итак, первая игра это Mass Effect Andromeda. Тут у нас карточка выдает чуть более 50 кадров на максимальных настройках, Full HD разрешение, с отключенной синхронизацией. Как по мне, для хорошей игры этого более чем достаточно. Что до 1060х карт, то простая 1060 Dual в данной игре выдавала такой же FPS, а вот карточка с более скоростной памятью и большими частотами по ядру давала примерно на 5 кадров больше. Далее у нас Ведьмак 3, все настройки по максимуму, в том числе Nvidia HDR и мы получаем опять-таки стабильные 49-50 кадров. Что до 10-60 карточек, то у них в данной игре был результат такой же, можно даже сказать, что с точностью до единого кадра. Третья игра, старая GTA 5, в которую будут играть, я чую, до выхода шестой части, как это было в San Andreas. Здесь у нас максимальные настройки графики, глаживание четырехкратное, и тут мы имеем низкий FPS, порядка 37 кадров. Объяснение простое. GTA не оптимизирована под красных, а здесь нету вулкана, чтобы хоть как-то красные могли вырваться. Поэтому карточки от Nvidia здесь показывают себя намного лучше. В данном тесте они имели показатели свыше 50 кадров в секунду. Четвертая игра Battlefield 1. Моя любимая карта Тень Гиганта, как всегда говорю. 64 человека, настройки ультра, масштабирование разрешения на 100%. И мы получаем стабильные 84-85 кадров в среднем. И это первая игра, где красные явно вырвались вперед. Даже 1060 с новой памятью и хорошим заводским разгоном показывала чуть меньше FPS. Ну а отрыв от обычной 1060 составил вообще порядка 7 кадров. Поэтому здесь у нас 580 это безусловный победитель. Ну и наконец, последняя игра это WatchDogs 2. И тут также сказывается плохая оптимизация карточки, которая выдала всего 38 кадров. При том, что у 1060 фпс, а в среднем на двоих, примерно на 5 кадров выше. В итоге, какие выводы следует из всего этого и всего то, что я увидел? 580 плюс-минус оказалось равной 60 Да, где-то лучше одна, где-то лучше другая. Тут уже каждый думает, во что он будет играть но столь сильной разницы, которая была в случае с 480 уже нету. Красные подняли планку, немножко подразогнали 480, фактически сделав из нее новую карту, добавили какие-то, видимо, изменения в свои драйвера, чтобы немножко повысить FPS. В общем дотянулись до зеленых и можно сказать, что теперь разница между ними, ну можно сказать, плюс-минус ее нету. Что до тестов в майнинге, для многих это может быть тоже интересно, то после танцев с бубном прошивки биоса и установки дров для блокчейна, карта стала выдавать в районе 30 хешей на эфире. Однако, чтобы настроить ее на долгую и стабильную работу, придется еще потанцевать и провести с ней пару страшных ночей. Потому что, как вы понимаете, 580-е намного сложнее в настройке под майнинг, чем, допустим, карточки а, любые от Nvidia. Хотя, для целей майнинга, как вы понимаете, лучше брать 4-гиговые карты и, скорее, даже 570-е Которые несколько дешевле, а в принципе показывают те же результаты вот как-то так, друзья. Что можно отметить из плюсов данной карты? Ну, конкретно данная карточка от Asus а, мне понравилась своей подсветкой, в первую очередь. Достаточно хорошая системой охлаждения, в принципе, приличным FPS и хорошими показателями для майнинга. То есть, в принципе, для майнинга ее использовать можно. А вот, какие же минусы? Ну, наверное, самый большой минус в том, что достаточно шумные вентиляторы. Да и, конечно, выкручивать их на 3500 никто не будет. То есть, 50% процентов вам хватит как для майнинга так и для игр но все-таки если вы ставите такие скоростные вентиляторы то нужно было позаботиться немножко и о шуме ну и второй существенный минус это конечно же то что приходится достаточно сильно танцевать чтобы заставить ее выдавать там 30 хэшей на майнинге эфира потому что действительно нужно найти на нее тайминги нужно ее прошить нужно установить драйвера причем сделать чистую установку иначе если поставите на старые какие-то драйвера то скорее всего у вас может быть хешрейтинг намного меньше, чем должен быть. Вот, в общем, пришлось очень много танцевать, думать, придумывать. Вот это мне тоже немножко не понравилось. То есть в сравнении с nvidia картами это вообще дико выглядит. А в сравнении с AMD-шными другими картами тоже не самая простая карточка. Хотя память, казалось бы, Samsung. Наверное, иных минусов у данной карточки нет. Что касается ее длины, то это сейчас не является минусом. Потому что в большинство корпусов можно поставить карточки длиннее. 30 сантиметров, то есть, они имеют такую возможность, поэтому это в минусы я записывать не буду. Вот как-то так, дорогие друзья, если видео вам понравилось, то нажмите на лайк, подпишитесь на канал, потому что скоро будут тесты новых карточек 1070 1070 Ti. Ну, а если вы захотите купить себе такую карточку, то загляните в Computer Universe. Возможно, там цены вам понравятся. Ссылка на магазин, а также код на 5 евро скидки, как и обычно, будут в описании. Всем еще раз удачи. Удачи и до новых встреч, дорогие друзья!